все таки бывают такие люди, которые самой природой предназначены для великолепного решения узких задач, а в реальной жизни э, становятся оппозиционерами. И тут мы снова вспоминаем про Гарри Каспарова. Естественно, что он играл в шахматы лучше всех в мире, но можно ли на этом основании считать Гарри Каспарова самым умным человеком? Конечно нет, потому что существуют и другие вполне объективные критерии. И если я вижу, что человек в 50-летнем возрасте сражается с ОМОНом на демонстрациях протеста за все хорошее против всего плохого, то тут я все-таки с профессором Савелием соглашусь. Такого человека никак нельзя назвать действительным интеллектуалом. Попасть на демонстрацию протеста по молодости и по дурости в 20 лет это еще туда-сюда. Хотя по-настоящему умный молодой человек и в 20 лет туда не пойдет. Но если ты там оказался в 50-летнем возрасте, то это уже все, это уже диагноз. Ну или просто такой метод заработка, что, впрочем, тоже ничего не меняет. И одной такой фотографии достаточно, чтобы навсегда вычеркнуть Гарри Каспарова из списка по-настоящему умных людей. А у него таких фотографий очень и очень много. Кстати, интеллект еще измеряется таким понятием, как созидание. Умные люди, они постоянно что-то создают и придумывают. Именно для этого они и предназначены природой, а если человек всю жизнь занимается исключительно разрушением, как ребенок, который в песочнице ломает чужие фигурки, ну значит он по-настоящему так и не вырос из детских штанишек, и это еще один важный показатель, который необходимо учитывать.